Мы дадим свои рекомендации. В последнее время новости больше с негативной краской и нефти, и вирус. Медицинский сектор сейчас больше всего притягивает внимание. На просторах интернета появилась новость о препарате Remdesivir, который спас зараженного, внимательно вчитался и заметил знакомое название Gilead Sciences. Американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработкой и продажей лекарственных средств. Основное внимание компания уделяет противовирусным препаратам для лечения ВИЧ, гепатита Б, гепатита С и гриппа. Работает в 35 странах, поставляя свои препараты, постоянно разрабатывая новые. И, наконец, 2019 года научно-исследовательский конвейер включал 104 активных клинических испытания. И из них 27 были клиническими испытаниями фазы 3, что достаточно такой э, хороший результат. Исследования проводятся, вообще исследования проводятся в три фазы. Это тестирование, все три фазы. И на четвертой фазе подается заявка в FDA, Food and Drug Administration. Это организация по контролю за качеством продуктов и медикаментов США. Авторитет этого департамента неоспорим во всем мире и там же определяют безопасен ли препарат и только после этого он идет в продажу а, продажи продуктов гилеотсэндз для лечения вич составляют приблизительно 74 процента от общего объема продаж остальная продукция в равной степени занимает 26 процентов продаж конкуренты этой компании это viv health company ABBV Incorporated, Merck Co. Ну и конкуренция здесь достаточно высокая. И возвращаясь к новости, если компания действительно разработала этот препарат от новой болезни, он эффективен, то это несомненно успех. Заходим на страничку клинических испытаний. Да, действительно такое есть. Можно посмотреть суть испытаний, протоколы испытаний. И обо всех испытаниях можно узнать с сайта Национальной библиотеки США при Национальном институте здравоохранения. Это, кстати, является и крупнейшей базой данных клинических испытаний. Я посмотрел самую первую фазу, чтобы увидеть результаты первых тестов. Они, кстати, проводились в Ухане еще в декабре 2019 года. Ну и здесь видно, что... Результатов пока нет, они будут только в апреле в мае. Далее нашел вот такой пресс-релиз компании, в котором говорится, что препарат теперь обозначается орфаным, а это говорит, что он предназначен для лечения редких болезней и будет проходить процедуры в ускоренном режиме, хотя для этого может потребоваться до 210 дней. Есть, конечно, сообщение, что препарат предоставляется отчаянным потребителям, но пока все процедуры не пройдены. Мы видим, что не все разрешения получены. Также появилась информация, что и в России есть прототипы вакцины, но окончательно будет готова она только к концу года. Можем зафиксировать факт, что разработки ведутся, ведутся ускоренно, и если удастся пройти все согласования быстрее всех, то компания действительно может быть интересной для инвестиций. И посмотрим показатели компании. Продажи упали после 2016 года, здесь же увеличились административные расходы. В 2019 году увеличились серьезные расходы на исследования, и это понятно, что это связано с коронавирусом. Наблюдаем гиперскачок доходности в 2014-2016 годах, ну и сейчас некий возврат на прежний уровень чистой прибыли и даже небольшой рост последние три года. Ну и несмотря на очевидное потрясение в компании, она осталась прибыльной. Отмечаем рост дивидендов, и э, хорошо компания выглядит по коэффициентам. Это не сильная закредитованность в пределах нормы для надежных компаний. Есть избыток ликвидности, положительная себестоимость акций, что сейчас скорее редкость, высокая рентабельность и высокая эффективность продаж. А Графические компании подтверждают цифровые показатели, находят на минимумах, хотя упала в цене чуть меньше, чем остальные, демонстрируя свою фундаментальную, опять же, надежность. Вердикт такой. Добавляем компанию в свой лист наблюдения. Следим за развитием ситуации, берегите здоровье и узнавайте больше с Международной ассоциацией независимых инвесторов.